Всем здравствуйте, с вами Рома, сегодня мы продолжим видео урок по Clickten Fusion 2.5 Этот урок, опять же, будет коротким, я в нем объясню вам, как сделать так, чтобы мы могли летать и передвигаться по нашему свободному миру Ну, у меня он как бы не, не сильно свободный, но без разницы Стрелять, и вы знаете как, если вы первый выпуск не смотрели, посмотрите А если мой первый выпуск где-то далеко там запущен, просто включите плейлист с видеоуроками. Ладно а, и так, и так, я плохо закрыл. Хорошо. Для передвижения нашего персонажа выбираем вот, такой, вот такое движение. И тогда мы можем перемещаться. Вот, пробуем. Вот, Мы можем перемещаться и стрелять. А теперь мы делаем так, чтобы этот актив э, э, следил за нами и показывал нам путь. Но только он нам будет мешать. Потом я покажу, как сделать свой Вот, овес у меня уже есть. Просто создадите овес или просто, например... Создадите вот здесь, например, э, э, этот объект, например, с этим, и удалите это. И вот это тоже как будет считаться. А Олвис это вот так просто. Вот. Ладно, не буду долго затрагивать эту тему. Просто жмем сюда, сюда, и убираем наш объект. Не забудьте выбрать нашего актива передвижения как шаг. Так да, у нас все будет работать. Все видите, как вы видите, он за нами следит. Ну чтобы я вам покажу, как сделать так, чтобы он э, так сильно не дергался, потому что в других играх, когда он будет за нами следить, может быть такое, что наш экран будет сильно дергаться. И чтобы он не дергался, сейчас покажу вам, как это сделать. Но сначала мы доделаем. Браун скроулинг или как там и выбираем наш Эдкин. И теперь мы можем спокойно передвигаться по нашему миру. Осматривай. Ну, как вы видите, экран немного трясется. Чтобы экран не трясся, я вам покажу, что надо сделать. Для того, чтобы мы поиграли, нормальную тряски экрана выбираем наш Active, жмем Overlade Another Object. Выбираем нашу ракету. И тут мы жмем топ. И в итоге вот. Только оно больше не будет двигаться. И чтобы оно опять могло двигаться, мы это копируем или же просто перетаскиваем. И выбираем негатив. И выбираем. Теперь все спокойно работает. Мы можем передвигаться по карте. И когда мы будем. Не, ну может быть чуть-чуть встряска -чуть будет нашего героя. Мы сможем спокойно убивать объекты. Или убирать, чтобы они нам давали передвигаться. Ну тут у меня уже конец карты. И сейчас я сделаю так, чтобы наш актив не был виден. Чтобы нас, наш актив не был виден совсем легко. Просто вот, возьмем, вот сюда эту галочку убираем, вот здесь. И все, и наш актив невидимый, и мы можем спокойно себе передвигаться и играть. Сейчас мы доделаем игру, чтобы наши э, э, противники, ну и это даже не противники, а обычные... Инопланетные там камни или ты можно сказать, метеоры. Просто жмем деструй. все готово. Наша игра готова, мы можем спокойно играть. Спокойно все. Передвигаемся по всему, пуляем. Чтобы растищить себе путь. Готова, вот как бы, ваша игра, чтобы вы перемещались со свободного в мире. Пойна, например, он нам говорит привет, ну вот. Напишем текст, только что-то у меня текст здесь не изображается, наверное У меня какой-то баг сейчас случился Вот, просто сделаем здесь привет Что он нам говорит? Привет! Сейчас мы добавим сюда беленького Просто у меня сейчас большая нагрузка компьютера Ну, просто я, я пока быстрый фул хочу заснимать Поэтому пока у меня небольшой глюкс. с приветом в общем, просто он нам говорит «Привет», а как сделать так, чтобы мы ему ответили? Смотрите, убираем формат. Нет, не «Ой». Выбираем «Интерфейс». Ну да, «Интерфейс». И «Бутон». И тут называю, например, ну хотя это для интерфейса, по идее, ну это можно подобрать и так, например. «Пока!» И «Привет!» Ну, у меня сейчас это не будет отображаться, вот это привет, потому что у меня какие-то сейчас большие глюки из-за нагрузки, я говорил, сейчас уже сниму. Вот, пока, привет. И мы можем выбирать пока или привет. А потом вы спокойно себе выбираете, например, вот он нажмет на. Вы нажмете на пока, там случится то, ну я не знаю, что вы можете выбрать. И выбирайте, что хотите. Как сделать другой режим, чтобы мы сами ему написали ⁇ Привет пока ⁇ Или что угодно совсем, что угодно. Вот жмем сюда. И все как бы готово тоже. Вот она нам говорит ⁇ привет, как вы знаете уже. И вот, и в этом окошечке мы пишем ему ⁇ Привет ⁇ Или что еще вы там можете написать ему? Например... Э -э -э -э. Так, это если что у меня тоже глюк, как вы знаете, у меня сейчас просто это, ну я говорю про компьютер, компьютер. Ну, ладно, ладно, готов наш персонаж, потом все. Вы выбираете, например, анимацию ему, чтобы он уплыл там куда-то, ушел и все, готово. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Сендрома. Вот так вы можете создавать игры. Но у меня пока какой-то глюк, так что не бойтесь, у вас этого глюка должно, не должно быть. У меня просто, как говорил, с компьютером пока что долго на нем работал. Всем пока. В следующем выпуске я вам, я думаю, можно вам показать, как сделать так. Как так? Ну, короче, как сделать так, чтобы вы могли, э, ну, FNAF, вот это, как вы, в э, хоррор игру FNAF, вы знаете, должны знать, Пай Найз игру, это точно. Короче, как выкладывать игры, я вам повторно покажу. От не обращать внимания, это я просто свою игру делал, И называем... Игруля. Ну, это я вам буду сделать. Вот, чем-то так. А когда вы выключаете, то можно сохранить и все спокойно сохранится. Всем пока. С вами Барон. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.